вас на торжественной церемонии вручения премии и медалей имени Николая Ивановича Лобачевского. Сегодня 225-я годовщина со дня рождения человека, который внес неоценимый вклад в развитие мировой науки и образования великого русского ученого математика, одного из выдающихся ректоров Казанского университета. Имя Николая Лобачевского неразрывно связано с историей нашей Альма-Матер. Сегодня мы отмечаем не только юбилей ученого, но и чествуем обладателя премии и медали имени великого математика и талантливого организатора. Для приветственного слова приглашается ректор Казанского федерального университета профессор Ильшат Равкатович Гафуров. Уважаемый Павел Харулович, уважаемые коллеги, гости, друзья, я рад приветствовать вас на расширенном заседании ученого совета нашего университета, посвященном юбилею великого нашего соотечественника Николая Ивановича Лобачевского. В нашем заседании принимает участие Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедшин, представитель, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан, Попич... члены попечительского совета, члены Международного совета, представляющие известные европейские университеты Страсбурга, Подсдама, Парижа. Инсбрука и других научно-образовательных центров. Я также рад с радостью хочу сообщить, что здесь в зале присутствуют потомки Николая Ивановича Лобачевского, руководители организаций-партнеров, руководители вузов и институтов Российской академии наук, депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Республики Татарстан, представители широкой академической общественности и средств массовой информации уважаемые коллеги 2017 год был объявлен в университете годом лобачевского и на его притяжении было организовано большое количество конференций семинаров лекций и выставок которые проходили не только в стенах университета но и в широком публичном пространстве все это еще раз показало что деятельность николая ивановича лобачевского и сегодня вызывает большой интерес. Потому что она всегда отличалась многообразием и не ограничивалась только открытиями в области математики. То, чего он касался и над чем работал, будь это область организационная, административная или воспитательная, сохранила память о его таланте и кипущей энергии. А в истории он вошел благодаря своему открытию которая стало поворотом в развития геометрии, математической логики и мышления. Новым, новая невклидовая геометрия Лобачевского определила свое время настолько, что всю полноту идей ученого современники смогли оценить только после его смерти. Казанский университет бережно хранил и хранит память о Николае Ивановиче и его наследии. Сегодня в доме, где обычно проживали ректоры нашего университета, на протяжении двух последних столетий состоялось открытие музея Лобачевского, идея создания которого обсуждалась на протяжении многих лет, еще с советских времен, но только сегодня она была воплощена в жизнь. Я думаю, что музей радушно распахнет свои двери для себя. О жизни Лобачевского и его современного Николай Николая Ивановича в качестве преподавателя, ученого, ректора Казанского университета о зарождении и развитии идей неевклидовой геометрии. Уверен, что новая экспозиция займет достойное место в музейном комплексе университета, да и всей республики, а также станет площадкой для продвижения математики в частности и науки в целом. Торжественная церемония вручения медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений «Юбилейный год» Еще одна дань уважения великому нашему соотечественнику. Я напомню, что еще в далеком, в 1895 году, вслед за празднованием столетнего юбилея Лобачевского, было принято решение об учреждении одноименной международной премии, которая выплачивалась из процентов собранных средств основного капитала и составляла на тот момент 500 рублей золотом. Первая премия – как вы, наверное, все знаете, была вручена в 1897 году норвежскому математику Софу Ири за его работы по теории представления групп. А медалью награждался ученый, написавший критический отзыв на работу номинант. Ее получил немецкий математик Феликс Клейн. До 1912 года премия вручалась достаточно периодично, но без соблюдения жесткого регламента. С 1915 года в связи с Первой мировой войной, а за теми известными социальными потрясениями, присуждение премии и медалей было остановлено. В 1918 году капитал фонда премии Лобачевского был конфискован, однако уже в 1925 году по ходатайству Казанского физико-математического общества наркомат просвещения страны внес премию в свою смету из-за, Последующие 20 лет она присуждалась всего лишь два раза в 1927 году и в 1937 году. Медаль Лобачевска при этом не вручалась. Затем возник длительный перерыв, связанный со Второй мировой войной. После войны постановлением уже правительства Советского Союза в 1947 году премия вновь была учреждена, но только с 1959 года. По 1989 конкурсы на ее соискание проводились регулярно. Медаль в этот период также не вручалась. В 1992 году, уже в постсоветский период, во знаменование 200 летия со дня рождения Николая Ивановича была вновь учреждена медаль имени Лобачевского, присуждавшаяся ученым советом Казанского университета, один раз в пять лет российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области геометрии. Конкурс проводился одновременно и совместно с конкурсом на премию. Мы присуждались в медаль и премию при этом разным ученым. Причем конкурс на премию проводился Академией наук Российской Федерации. Кстати, имена и портреты лауреатов можно увидеть только что в открывшемся музее Лобачевского. Наконец, в 2016 году на заседании ученого совета. Казанского уже федерального университета нами было принято решение возобновить вручение медали и премии Лобачевского на регулярной основе с периодичностью один раз в два года. При этом решили, что обладателем премии и медали станет единый лауреат. Идея была поддержана на заседании Попечительского совета Казанского федерального университета во главе с президентом нашей республики Рустам Нургалеевичем Миниханом. Причем все затраты по премии кстати, самый крупный за все исторические периоды ее вручения и проведению торжественной церемонии данного мероприятия попечители взяли на себя, за что хочется им с этой трибуны сказать огромные слова благодарности. Решением ученого совета также был создан международный экспертный совет по присуждению медалей и премии, в которые вошли ведущие российские и зарубежные ученые. И что особенно приятно отметить, Обладатели престижных математических премий Абеля и Филца, а также медали имени Лобачевского. Таким образом, возрождение медали и премии имени Лобачевского – это результат совместного труда ученого совета, попечительского совета и международного совета. Это своего рода возвращение к тем далеким временам, когда впервые в 1895 году Казанское физико-математическое общество, сплотив воедино видных ученых, Выдвинула идею об увековечении памяти Лобачевского созданием специальной премии Попутно проводя активную просветительскую работу Среди населения И разъясняя суть идей и заслуг великого математика Сегодня университет целенаправленно поддерживает эту преемственность Поколение бережно храня свои традиции Подтверждением чему и является наше торжественное заседание А сейчас я бы хотел передать слово председателю международного жюри, профессора университета Арсанова Марату Мирзавичу, который расскажет о самом конкурсе и избрании его победителя, который станет обладателем медали и премии имени Николая Ивановича Лобачевского впервые, поскольку это на самом деле так, медали и премия вручаются впервые. Спасибо за внимание. Марат Мирзавич, прошу занять место. Ваши аплодисменты. Профессор Арсанов Марат Мирзаевич. Уважаемые коллеги, ученый совет Казанского университета в конце декабря прошлого года организовал международные жюри утвердил положение жюри конкурса. Руководителем рабочей... работать этот жюри было поручено мне. В жюри вошли, как уже говорил Ишат Равкатович, представители всех современных направлений геометрии можно сказать, весь цвет геометрической науки. Здесь есть академики Старобинский, Фоменко, Матвеев, лауреаты финцевские премии Смирнов, Ял, лауреаты Аблевской премии, премии Лобачевского 1997 -го года, Громов. Всего 15 человек. Позднее один из членов жюри был номинирован на премию Лобачевского и согласно правилам конкурса был выведен из состава жюри конкурса. В движении кандидатов И лауреаты премии производились в конце августа 2017 года. Всего поступило 23 предложения из Соединенных Штатов Америки, Канады, Франции, Израиля, Норвегии, Чехии, Украины, Казахстана, а также из пяти регионов Российской Федерации, включая Республику Татарстан. В соответствии с положением о проведении конкурса мы отобрали для дальнейшего рассмотрения 13 номинантов из всего числа. Этими номинантами были Профессор Института проблем передачи информации Российской Академии Наук, а также профессор Университета Градец Кралловой Чешской Республики Алексеев Дмитрий Владимирович. Он был номинирован на премию Лобачевского за серию работ под общим названием «Специальные геометрические структуры и их приложения математические физики», выдвинут Национальным институтом высшей математики Чешской Республики. Заведующий отделом геометрии технического института Национальной Академии Наук Украины Юрий Ахметович Аминов. Его кандидатура была выдвинута профессором Московского государственного университета, лауреатом государственной премии Александром Сергеевичем Мищенко за его работу по проблемам современной дифференциальной геометрии и их приложениям. Американский математик, профессор Монреальского университета Канада Даниил Вайс. Его кандидатура выдвинута выдающимся современным математиком, обладателем Аблевской премии, а также премии Лобачевского 1997 года Михаилом Леонидовичем Громовым. Профессор Санкт-Петербургского университета, ведущий научный сотрудник Петербургского отделения Института математики Российской Академии наук Иванов Сергей Владимирович. Его кандидатура выдвинута профессором, ученым советом Петербургского отделения Института математики Российской Академии наук, а также его кандидатура поддержана профессором Пенсильванского университета Дмитрием Бурага, профессор Московского педагогического университета Вадим Федорович Кириченко. Его кандидатура выдвинута ученым советом этого университета за серию работ по многомерной дифференциальной геометрии. Академик Французской академии наук, профессор Института высших научных исследований Парижа, профессор Радгарского университета Соединенных Штатов Америки, лауреат Философской премии Концевич Максим Львович. Его кандидатура выдвинута выдающимся современным геометром, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, а также членом ряда иностранных академий Юрий Ивановичем Маниным. профессор Института проблем управления трапезников Российской Академии Наук, а также профессор одного из норвежских университетов Валентин Васильевич Лучагин. Его кандидатура выдвинута ученым советом Института проблем управления Российской академии наук. Профессор Казанского технического университета имени Туполева Альферит Мавиевич Мухамедов. Его кандидатура выдвинута ученым советом этого университета за его работу по созданию теории турбулентного движения. Научный сотрудник Владикавказского научного центра Российской Академии Наук Юрий Геннадьевич Никоноров. Кандидатура его была выдвинута Владикавказским научным центром Российской Академии Наук за серию работ по однородным римуновым многообразиям. Профессор Иерусалимского университета Ильях Рипс. Кандидатура Рипса была выдвинута лауреатом медали имени Лобачевского 1997 -го года профессором Кобраковым. Один из мировых лидеров в области трехмерной топологии, профессор математики университета штата Индиана, Соединенные Штаты Америки Владимир Георгиевич Тураев, его кандидатура выдвинута академиком Российской Академии наук Матвеевым. Профессор Московского государственного университета Лауреат премии Ломоносова первой степени Иджат Хакович Сабитов, его кандидатура выдвинута ученым советом стекловского института математики Российской Академии наук. Его кандидатуры также были поддержаны академиками Фоменко, Решетняком и членом-корреспондентом Российской Академии Наук Протасовым. Профессор Калифорнийского университета Ирвина Соединённой Штаты Америки Ричард Мелвин Шон. Его кандидатура выдвинута выдающимся современным геометром профессором Принстонского университета Соединенных Штатов Америки Фернандо Маркусом, поддержана лауреатом Филсовской премии профессором Ял. Таким образом, как видите, перед нами стояла сложная задача, и 29 августа члены международного жюри собрались на заключительные заседания для выбора лауреата премии. Работа была напряженной, я не буду перечислять всю эту динамику, но в конечном итоге результаты трех туров голосования победителем был объявлен профессор Калифорнийского университета Ричард Мелвин Шон. Премия ему присуждается за его работу по позитивной энергии в общей теории относительности и решение проблемы Ямабе о компактных многообразиях, а также за его фундаментальный вклад в теорию регулярности минимальных поверхностей и гармонических отображений. Вот один из членов жюри профессор Ратию из Швейцарии сравнил профессора Шона с Лобачевским, который совершил революционный переворот в геометрии. Также и профессор Шон внес очень значительный вклад в геометризации современной науки, и геометрия входит в нашу жизнь сегодня повсеместно, и заслуги профессора Шейна в этой области бесспорно. In translation, made a revolutionary in geometry. Профессор did basically the same. He made a very significant contribution to the geometrization of modern science, and geometry enters our life everywhere today. Профессор merits in this area are undisputable. Спасибо. Итак, мы приблизились к кульминации нашей церемонии. Уважаемые дамы и господа, мы с огромной радостью приглашаем лауреата премии и медалей имени Николая Ивановича Лобачевского 2017 года профессора Калифорнийского университета Ричарда Мелвина Шейна. Для торжественной вручения медали и диплома Николая Лобачевского приглашается председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрович Мухамедшин. Для облачения профессора в ленту обладателя премии приглашается ректор Казанского федерального университета, профессор Ильшат Равкатович Гафуров. Для вручения преми, премии памятного знака приглашается генеральный директор АО «Связь. Инвест. Нефти, председатель совета директоров ПАО «Акбарсбанк», выпускник Мехмата Казанского университета 1986 -го года Валерий Юрьевич Сорокин. Господа, обладатель медали и премии, профессор Ричард Мелвин Шейн. Ladies and gentlemen, please welcome Лобачевский медленный прайс winner, профессор Ричард Мелвин Шейн. Today, профессор is here with his wife. Please welcome Дорис Хелга Фишель-Колбрей. Please welcome on the stage Для приветствия, слово предоставляется председателю Госсовета Республики Татарстан, Фариду Хайруловичу Мухамедшину. Хадрля Дуслар, Республика, Хам России, Федерация Валим Дуслар. Добрый день, доброе утро, дорогие друзья, уважаемые гости нашей республики, ученые иностранных университетов из различных стран. У меня есть уникальная возможность обратиться и к ректору Казанского университета Мишат Равкатовичу Гафурову и к ректорам вузов, прибывших в нашу столицу Республики Татарстан, город Казань руководителям институтов Российской Академии Наук членам ученого совета Казанского университета к самому лауреату премии 2017 года господину Шейн от широкой общественности научной нашей республики я хочу поприветствовать всех участников сегодняшней торжественной церемонии вручения медалей и премии имени Николая Ивановича Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений. У нас сегодня, я бы сказал, большой научный праздник праздник в связи с тем, что мы реанимировали по срокам вновь вручение этой высокой награды, оценки вклада в науку и одновременно приурочив к дню рождения Николая Ивановича Лобачевского открытие музея, который, надеюсь, вы тоже, как и я, посетили. И я вам скажу, это историческое событие, это дань уважения к этому выдающемуся Ученому советскому, российскому, татарстанскому, если хотите, и это традиции, продолжение традиций нашего Казанского федерального университета. С этим я тоже хочу от души вас всех поздравить. В текущем году премию достоин американский математик Ричард Мелвин Шейн, профессор Калифорнийского, Калифорнийского университета в городе Ирвине, внесший неоценимый вклад в развитие математического познания. Вручение этой награды, учрежденной 120 лет назад, как уже ректор с этой трибуны сказал, по праву становится явлением татарстанской и российской науки, местом встречи представителей нескольких поколений ученых, исследователей, преподавателей, студентов. Особенно приятно видеть здесь потомков выдающегося российского ученого и просветителя, а я бы сказал, и организатора, Николая Ивановича Лобачевского, Елену Николаевну, Ирину Сергеевну, Дмитрия Юрьевича. вас приветствуем. Глубоко символично, что 120 лет этой премии отмечается в год 225-летия со дня рождения Николая Ивановича. Отмечу, что текущий год по инициативе Казанского университета и при поддержке руководства Республики Татарстан проходит под именем Года Лобачевского, в ходе которого было организовано множество научных и просветительских мероприятий. Венчает Год Лобачевского наша сегодняшняя торжественная церемония. В современном обществе идет активное обсуждение многих вопросов, связанных с развитием научной сферы прошедшие академические форумы, прошедшие выборы Большой Академии Наук Российской Федерации и много других мер и мероприятий, которые идут в нашей России. И это закономерно, и я бы сказал, и правомерно. Ведь сама жизнь, перспективы развития государств мира резко повышают ее роль. Научная деятельность претерпевает глубокие преобразования, вызванные качественно новыми требованиями жизни. Убежден, что одним из ключевых факторов устойчивого динамичного развития должно быть понимание, что государственная политика в самом широком смысле, практически по всем направлениям, должна опираться на науку. Это в полной мере относится и к фундаментальной и прикладной наукам. Татарстан активно развивает свой научный потенциал с опорой на полнокровную реализацию инновационного вектора развития IT и нанотехнологии, города будущего, спутники города Казани, Иннополис и Смарт-Сити призваны стать реперными точками роста инновационных отраслей не только в нашей республике но и во всем Волжье, да и в целом в нашей Российской Федерации. К традиционным конкурентным преимуществам Татарстана относятся солидный образовательный и научно-технический потенциал. В настоящее время научными изысканиями в республике занимаются 12 с половиной тысяч штатных сотрудников, исследователей, техников, вспомогательных работников. И 5,2 тысячи специалистов трудятся на условиях совместительства договоров гражданско-правового характера. Основу институциональной структуры сферы НИОКРА образует 37 научно-исследовательских учреждений, 9 проектно-конструкторских бюро, 36 высших учебных заведений, 16 корпоративных по отраслям НИИ и КБ. По общему количеству научных организаций Татарстан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В соответствии с установками стратегии инновационного развития России на период до 2020 года, принятой страной, стабильно крепнет роль и место высшей школы в коммерциализации результатов научно-технической деятельности. При ведущих вузах республики создано свыше 120 малых инновационных предприятий. Более 100 из них функционируют при федеральном и двух национальных исследовательских университетах. Стратегическая цель развития научно-образовательного производственного комплекса республики, достижения высокого уровня взаимодействия научных структур, позволяющего им выполнять роль инициатора и координатора, а в перспективе лидера – создание высококонкурентных товаров и услуг с привлечением ведущих российских и зарубежных фирм. Актуализируется потребность качественно нового уровня наших крупнейших научных школ с углублением сотрудничества с флагманами наукоемкого производства, а их в Татарстане немало. Таким образом, стратегия интеграции науки и образования будет расширяться до интеграции науки, образования и практики, а в реальном секторе по жизни, экономики, до интеграции науки, образования и самого производства. Уважаемые дамы и господа, царица наук математика всегда была в центре внимания татарстанского научного сообщества – с момента основания Казанского университета, а затем и других вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов, которые внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой науки. Надеюсь, что и впредь изыскания в этой многогранной области науки будут открывать новые границы познания явлений и процессов. Я хочу поздравить всех присутствующих с 225-летием, со дня рождения великого математика Николая Ивановича Лобачевского и пожелать новых успехов, новых открытий. От души также поздравляю лауреата премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений. Этого 2017 года профессора Калифорнийского университета в городе Ирвине Ричарда Шейна и его супругу. Желаю всем больших успехов добра, здоровья и благополучия. Бигзу рахмат. большое спасибо. Спасибо, Фарид Хайрулович. С момента объявления 2017 года, годом Лобачевского, в Казанском федеральном университете прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к этому событию, в которых были задействованы абсолютно все подразделения КФУ как физико-математического, так и гуманитарного профиля. Это международные форумы и конференции, целый цикл научно-популярных лекций ведущих мировых ученых и даже спортивные мероприятия, Украшением сегодняшней церемонии станет своего рода вступление. Как сейчас принято говорить, трейлер к почти часовому фильму о Николае Лобачевском, работа над которым будет завершена в следующем году. Фильм о великой математике снимает по заказу КФУ при финансовой поддержке Попечительского совета и содействию Технического университета Берлина. Известный кинодокументалист, лауреат международных конкурсов, наша соотечественница из Германии Екатерина Еременко – Внимание на экран.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 идеальные э, тетраэдры и через объем этих тетраэдр это довольно новая наука для того, чтобы построить вот эту картинку мы использовали некий функционал который записываем в функции Хлобачевского то есть реально функционал, который здесь минимизировался практически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 не завалил, благодаря вниманию и заботе Лобачевского, его борьбе с холерой, с эпидемией этой, не допустил. Симулятор не был 80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 вот эти которые будут отвечать вот этому переносу который мы видим в этом случае они будут тоже более сложные это будет и, э, движение в гиперболическом пространстве которое сохраняет все метрические свойства этого, этого многоугольника и мы в гиперболическом пространстве тоже берем много копий этого многоугольника бесконечно много, вместе ровно таким же способом и получаем э, покрытие всего э, всего гиперболического пространства Магнитский uh, uh, well считал, что весь беспорядок в университетах is a letter from Abatez to Gauss, where he talks about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 Представьте, студенты Казанского императорского университета выходят против царя-батюшки. И при этом ректор Лобачевский спрашивает ресурсы у царя-батюшки построить здесь все эти кампусы, здания и так далее. А теперь, по традиции, для ответного слова и презентации своей научной работы приглашается профессор Ричард Шейн. Now a word is given to Professor Shane for presentation of his research that was highly recognized by World Scientific Society. Professor Shane, please welcome. Ничего нет более важного для математика, как признание его коллег. И это большая честь для меня получить эту награду. И я знаю, что любой математик, а я знаю многих математиков, я знаю, что они очень независимые люди. И когда многие из них собираются вместе и ни о чем не договариваются, и я думаю, что когда 15 человек собираются вместе а, а, и проводят большую работу в таком сложном процессе а, и выбирают а, лауреата, и, конечно же, для меня это большая честь, а, что меня выбрали для присуждения этой награды. Я также бы хотел поблагодарить профессорско-преподавательский состав университета за присутствие а, здесь в Казани с моей женой Дорис, а, И мы посмотрели город, нам очень понравилось, и мы ценим а, такое теплое, а, а, такую теплую встречу. И меня попросили представить а, презентацию моей работы, и я бы хотел а, п -п -п -п представить ее в контексте а, фундаментальной работы Лобачевского в области геометрии. Как уже упоминалось в фильме, а, Лобачевский сыграл фундаментальную роль в, в основании геометрии, не в геометрии. Я бы хотел описать, как Лобачевский, работа Лобачевского а, относится к... К новой математики, к новой эре математики, которая включает дифференциальную геометрию, геометрию относительности, и, и я попытаюсь а, в, осветить в очень а, в общем, свой вклад в эту область науки. А, геометрия началась с Евклида в трехсотом году нашей эры. Он сформулировал аксиомы которые предполагались представляли очевидные утверждения и ивклит раз развил теоремы которые были далеки от доказательств и, и Идея заключалась в а, доказательстве а, аксиом а, пространственной геометрии. И эти аксиомы, одна из них, пятая аксиома, которая называлась постулат параллельных, а, это, это утверждение, которое а, предполагает, что если на линии есть точка, которые, и если есть точка параллельной другой линии, они не пересекаются. И это была аксиома Евклидовой геометрии, которая казалась менее очевидной, чем другие аксиомы. И в течение 200 лет, 200 лет люди пытались избавиться от этой аксиомы, потому что она была трудно доказать, доказуема. И по многим причинам, а, в, приблизительно в 1824 году Лобачевский разработал новую геометрию, которая включала а, все аксиомы за исключением аксиома параллельных прямых, И, а, а, поскольку они не, эта аксиома не могла быть доказана. И мы знаем, что это называется гиперболической геометрией. И это, этот график а, показывает пересечение и линий в, в геометрии гипербол Лобачевского. И эти линии а, пол, а, в, в геометрии... Лобачевского появляются многие параллельные ниже линии Пи, которые пересекаются либо не пересекаются. И... Ключевая концепция, ключевая идея, представленная в геометрии Лобачевским, это была геометрия, присущая, присущие, были постулаты присущей геометрии именно Лобачевского. И мы начали с Гауса и теоремы Эргемума о том, что кривые... кривые могут а, быть помещены и встроены а, в, в общее пространство. И, и это указано на то, как а, мы понимаем, ге, а, мы понимаем а, геометрию поверхности и а, важная теорема Эргельгиума, который а, наз, назвал а, а, текущий... А, а, и Гаусс показал, что существует определенная искр... кривизна, которая зависит от окружения и от, от, от пространства. И длина а, кривых зависит от, из, они от кривизны. Но с другой стороны, геометрия Лобачевского была первой не евклидовой геометрии или геометрии кривых с точки зрения геометрии и а, а, он разработал то что абсолютно свойственно евклидовом а, а, пространстве и это показано Хилбертом в 1901 году что а, плоскость Лобачевского не может быть помещена в трехмерное пространство и мы можем рассматривать только ее отдельные фрагменты, но не в целом плоскости Лобачевского. И, и гиперболическая геометрия в пространстве не может быть рассмотрена в, план, в точке, в плане не в геометрии Лобачевского. И вся идея о геометрии кривых была разработана в соотношении с неефлитовой геометрией. И, и в особенности работа Лобачевского сочеталась с идеями о геометрии пространства, которая привела к свойственной геометрии, которая была разработана в 1715 году. И где в этом время появилась теория относительности Эйнштейна? которая точно также применяла геометрию, и она была разработана для того, чтобы сравнить Ньютон, теорию притяжения Ньютона и сравнить ее с теорией относительности. Это были две теории, которые были совершенно несовместимы. И где-то в 2015 году Эйнштейн представил теорию на основании теории, присущих э, геометрии. И в действительности э, она оказалась очень э, успешной и верной. Позвольте сказать немного о кривых и о кривизне. И мы можем измерить кривые в, в плане э, углов и треугольников, э, где у нас есть стороны и углы. и Существует формула а, в гиперболической тригонометрии, которая говорит, что если мы берем треугольник а, и эвклидов -три, треугольник, который имеет свойства, в, в котором а, углы а, могут быть равными, и справа вы видите гиперболический треугольник, вы, мы видим, что углы сокращаются. А, и разница между этими погрешность между этими углами равняется по теории Лобачевского погрешности в пространстве. И если мы возьмем очень маленький треугольник, который очень похож на а, а, сектор, мы можем применить а, это к, к теории а, Лобачевского. И если мы увеличим а, масштаб, то а, погрешность будет увеличиваться в, в евклидовой геометрии. А, в общем, в дифференциальной геометрии а, погрешность угла, может быть записано а, через формулы интеграла кривой. И в особенности формулы, которые здесь не представлены, которые а, у, а, показывают кривую а, Лобачевского с коэффициентом «к», который равняется минус единице. И герпоболическая геометрия – это геометрия а, а, кривой, ми, которая равна минус, с коэффициентом минус один. И я нарисовала здесь картинку пространства в, в, в, в поверхности в, в, в пространстве. И а, она исчисляется по формуле через интеграл. И она а, оказывается меньшей, чем а, площадь сектора оказывается меньшей. А основные идеи... И, которые являются важными в геометрии это симметрия и евклидовые аксиомы постулировали симметрию и, и движение которые указывают на движение двух точек если мы возьмем пару точек и другую пару точек и передвинем их на расстоянии до других точек мы можем проследить движение и и эти евклидовые движения – это, это симметрия в евклидовом пространстве. И если мы движем эти точки, и мы, если их, их например, мы, например, тем не менее не меняем расстояние. И в, в геометрии Лоба, Лобачевского существует анализ гиперполических групп, когда мы... Также берем две точки, и в таких же uh, условиях uh, они могут быть передвинуты по отношению к другой через симметрию. И гиперболическая группа в, симмерии, uh, в симметрии гораздо интереснее в, uh, в математических uh, uh, постулатах. И эта uh, группа трансформации Лоренца, который сохраняет геометрию в особой относительности. Поскольку модель гиперболической геометрии может быть вложена в Евклидовое пространство или в Минсковск, пространство Минсковского, которое включает пространство, математику Лоренца, и здесь уже существует связь между геометрией Лобачевского и а, относительно, с, а, пространственной относительностью. А, а, а, В евклидовой геометрии мы можем посмотреть и использовать евклидовые движения а, или трансляции, чтобы рассматривать решетки, а, например, в кристаллических решетках и например если мы берем квадрат мы мы производим вращение и справа показан момент вращения и поскольку передвижения они симметричны то в, во вращении в, в, в катушке также происходят симметричные вращения. И мы не можем а, определить разницу между тором и, и плоскостью. И мы видим здесь большой шар, который и здесь им видим петли, которые нам наматываются на поверхности. Евклидовая, Евклидовая геометрия определяет естественную геометрию а, в, на поверхности. А, в, в, в движениях и вы можете задать вопрос а как насчет а, а, не однородных поверхностей это замкнутые про поверхности а, и мы видим закрытые замкнутые пространства на левом мы видим пространство, поверхность с двумя ручками, направо с тремя и большим количеством. И знаменательно, что гиперболическая группа симметрий на поверхности с более чем одной ручкой имеет гиперболическую геометрию, локальную геометрию. И, и И тогда... Лобачевск, геометрия Лобачевского становится центральной в изучении геометрии, топологии поверхностей. И здесь видно решетку а, пространства, плоскости Лобачевского, и мы видим октагон, а, а, восьмиугольник, и, и карт, изображения здесь являются несимметричными, и... Мы видим симметрию и асимметрию в, в, в плоскости Лобачевского. И, а, и здесь получаются две поверхности, которые мы видим на левой картинке, и а, поверхность, которая является многогранной, неоднородной, а, и приводит к гиперболической матрице. Это это применение гиперболической геометрии основное применение гиперболической геометрии мы говорим о трехмерной геометрии и было показано первое приложение появилось еще в 1890 году когда геометрия Лобачевского в трехмерном пространстве играла могла иметь также большую роль в трехмерных исследованиях и он предположил, что а, а, их можно объединить в одну геометрическую структуру. Я примечательно, что это уравнение было, задача была решена, и, и за последние 15 лет мы видим работы Гамильтона, который работал. А, и использовал э, так называемый поток ричи. И это эволюционное уравнение для э, геометрии трехмерного пространства. И мы понимаем, что гиперболит, геометрия гипербол играет существенную роль в действительности, в, говоря в общем. Это позволяет представлять похожие условия, которые гарантируют трехмерное многомерное пространство имеет такой же гиперболические структуры, как и в простой геометрии. И мы понимаем, что поверхно разнородные поверхности с двумя ручками могут иметь локальные гиперболические структуры. В общей теории относительности гравитация представлена не евклидовой геометрией, в, в, во времени и пространстве это четырехмерная многомерная а, единица, а, где мы учитываем течение времени и направление времени. А, общая теория относительности развивает семьи трехмерной геометрии, и мы можем сконструировать пространство и время в относительности и рассмотреть его в трехмерной геометрии. Это будет искривленная геометрия, геометрия кривых, и мы мы рассматриваем здесь уравнение волны, в особенности в относительности гравитация производит радиацию, это было доказано, но в последнее время этим много занимаются, и радиоволны были детектированы впервые несколько лет назад, и они всего лишь два года назад, и руководители проекта получили претендуют на Нобелевскую премию. И простран геометрия пространства и времени, если мы возьмем массивную частицу, которая относится к времени и пространстве, она будет двигаться по а, определенной а, а, траектории. И частицы, которые не, на которые не действуют другие составляющие силы, будут двигаться именно таким образом, и она. Эта картинка показывает взаимодействие да, черной дыры и части, частиц в двух частиц, которые черных дыр. Извините. Гравитация а, подчиняется а, уравнениям а, Эйнштейна. Это общая формула, общее уравнение. И заглавная G ra, равна 8 пи. Т, где G – это часть пространства и времени, и Т – это сконструировано, построено из полей материи. И, возможно, материя присутствует. И, и здесь заключается в том, что поля материи в, гравит... в гравитации подчиняются эволюционному уравнению Эйнштейна. Если мы перефразируем Джона Уиллера, идея, что материя служит источником уравнения и ноль вызывает кривизну, где а, геометрия пространства и времени а, диктует материи, как двигаться, и, и геометрия пространства и времени определяет шаблон, по которому передвигается материя, и далее происходит замещение а, в, в, в физике Ньютона. И в, в теории гравитации Ньютона частицы двигаются а, согласно а, уравнению а, G равно 8 ПТ. И, другими словами, а, небольшая часть материи а, ч, и, будут двигаться согласно геометрии пространства и времени. И, и, и существует объединение времени и полей как я уже говорил уравнение Эйнштейна было представлено в 15 году прошлого века и, и обоснование ему было подтверждено в 16 году с Варшильдом и решение к которое он пришел о круговой симметрии, они параметрированы параметром а, M, который называется массой в его решении, и а, связанные поверхности, которые называются горизонтом, а, мы, решение не является полным. Это похоже на, на то, что что показано здесь на внешней а, связи а, в решении в, в, в Шваршильда. И это, это внешняя поверхность черных дыр. И таким образом решение Шварцшильда само по себе предлагает, что движение гравитационных масс, а в целом это, если у нас будет пространственно-временное объединение, которое определяет гравитационные системы, и мы, думаю, говорим о определенных э, субстанциях или материи и гравитации, которые, которые разрываются потом тому, выиграют как пространственная некая ровная поверхность, довольно естественно определять общую массу общего решения как а, шварцшиллевская масса как некая стремящаяся к бесконечности и эта масса а, в отношении общей массы определяется общими а, решениями в общем установке называется ADM Арнольд -месс, который изучал в 60-е годы это названо в его честь это масса всей системы и этой, на этой картинке видно как есть определенная ротационная симметрия и решение может быть чего угодно, это может иметь определенную топологию и может иметь абсолютно асимметричный. Эта бесконечность э, предполагает некое разъединение распадение на плоскость, э, плоскую, а не объемную, э, объемное образование. То, что называют асинтетически э, плоская э, формация. И э, теорема позитивной массы, которая была упомянута, это, это утверждение, которое говорит, что э, любой э, изолированной системе при том что э, физически э, разумное пространство то есть имеет позитивную плотность этой энергии тогда будет э, вполне справедливо, что общая масса этой системы всегда имеет позитивное значение а, а масса м, равна нулю только в об, очень узких как, э, случаях когда мы говорим о в случае минковского когда мы говорим об абсолютно плоском случае. И это было подтверждено в 80-е годы. Вы можете подумать о, о, о определенных физических показателях, о к теории общей относительности. Две гравитационные системы, которые находятся далеко удалены друг от друга, и то, что эти массы а, об, оба заряжены положительно, они двигаются, а, а, движутся друг к другу. Если заряжены положительно, то они будут убегать друг от друга. Это некая теорема о стабильности, а, в общем-то, решение уравнения Эйнштейна когда мы говорим об асинт, асинтетических а, разделенных системах оказалось, что теория позитивной массы также имела применение для трехмерных а, геометрий и в частности результат, который а, аналогичен а, тому результату, который был а, получен в том, что трехмерное множество имеет а, постоянные геометрии или Uh, постоянной кривизны, то, что немножко uh, понимание этой идио-постоянной иди иди uh, кривизны, и так называемая гипотеза Ямабы. И в 1984 году я понял, что теориям uh, теория опозитивных масс uh, в общем-то не является неким клеем, который объединяет все эти геометрии и когда вы пытаетесь построить подобные геометрии когда вы не разбегаются, они могут скажем так, становиться некими сингулярными и вы используете теорему позитивных масс и можете показать, что на самом деле этого не происходит и в частности показать, что в целом эти геометрии, эти геометрии всегда существуют Fine. и в конце я хочу сказать, что высокоразмерных решениях в теории позитивных масс и гипотезе а, МАБ много возникают сложных вопросов, которые требуют решения, и только сейчас мы находим ключи а, и находим ответы на эти, на эти вопросы. И, конечно же, когда говорим 3 плюс один о размерах и трехмерных каких-то системах, и есть определенный интерес физики с точки зрения струн, теории струн. И математически, конечно, очень интересно это все изучать. И гипотезы Эмабы, которые. Имеет определенные вопросы, особенно в высокоразмерных э, системах, мы которым пытаемся по-прежнему решить и э, найти определенный выход из сложной ситуации, найти вопрос, ответ на эти вопросы. И как Лобачевский, в конечном счете, в самом начале концептуально э, решил те или иные вопросы, определил путь развития науки и теории общей относительности, и различных э, теорий, и, в общем-то, постарался уложить это в эту в соответствующую теорию. И большое спасибо за ваше внимание. Спасибо, профессор. Прошла к концу церемонии награждения. С момента выдающихся открытий великого русского ученого прошло уже почти два столетия. И до сих пор гордое имя одного из выдающихся ректоров Казанского университета звучит среди научной элиты всего мира. Благодарим всех гостей за участие в исторической, первой после долгого перерыва церемонии вручения премии и медали имени Николая Лобачевского. Церемония объявляется закрытой. Всего вам доброго.